Hey everybody, this is Eric Всем привет, с вами Эрик Уори. Добро пожаловать в Network Marketing Pro. Вы когда-нибудь боялись сделать что-либо в сетевом маркетинге? Может, вы боитесь сделать телефонные звонки? Может, вы боитесь сделать презентацию? Может, вы боитесь завершить сделку? Боитесь помочь людям правильно начать бизнес? Может быть, да, все что угодно может быть. Боитесь чего-то внутри этой профессии? Я думаю, что все мы находимся в такой ситуации время от времени. Всплывает наша неуверенность, старые программы, и мы просто застываем на месте. Потому что когда люди сталкиваются со страхом, они либо убегают или сражаются, идут навстречу к проблеме. И что делает большинство людей? Они либо замерзают, как статуи, и ничего не делают, или просто убегают. Это то, что они делают. И вот мое слово поддержки для вас сегодня. Для того, чтобы преодолеть свой страх, требуется гораздо меньше активности, чем вы думаете. Предположим, вы боитесь сделать телефонные звонки. Если вы решите сделать 10 телефонных звонков в течение следующего часа, ваш уровень страха опустится настолько, что вы не можете даже себе представить. Всего лишь в течение одного часа. Он упадет на 80-90%, и вы подумаете, чего я, собственно, боялся. Это не было сложно. Завершение сделки, помощь людям правильно начать или проведение презентации. Скажем, вы просто полностью парализованы, но вы решаетесь и говорите себе, знаешь что, люди с маркером в руках делают деньги. Я хочу быть первым, я хочу сделать презентацию. И вы просто решаете сделать 10 презентаций в течение следующих двух недель, даже если это презентация один на один. И со временем вы скажете себе, ха! Во-первых, мне не было страшно. Во-вторых, я в этом неплох. В-третьих, я стал намного лучше всего за 10 раз. Не за тысячу, а всего за 10. Мое послание для вас сегодня заключается в том, что вы будете шокированы тем, насколько небольшой должна быть ваша активность, для того, чтобы вы смогли преодолеть свой страх. Вы боитесь чего-то в сетевом маркетинге. Взгляните на это на мгновение. Сражайтесь с ним. Представьте на мгновение, что вы победили. Долго не думайте, и вскоре этот страх отойдет на задний план. Вы больше не будете его бояться. Помнишь, когда ты был ребенком, и тебе нужно было пройти через темную комнату? Пробраться через эту темноту, и ты наверняка был уверен, что Баба Яга схватит тебя на полпути. Но ты знал, что выключатель находится в другом конце комнаты. Единственный способ, чтобы включить свет, нужно было пройти через эту темную комнату и добраться в другой стороне этой комнаты. Помнишь, Помнишь это чувство как было страшно? Если ты пытался быть действительно храбрым, ты проходил и а потом включал выключатель. Но обычно сначала ты шел, а потом начинал бежать, потому что вы хотели включить свет как можно быстрее. И после того, как вы это сделали 10-20 раз, вы понимаете, что там ничего не было. Там было просто темнота, нужно было просто включить свет. И теперь, как взрослые, мы просто идем и включаем свет без всяких проблем. Мы больше не чувствуем этот страх. Это больше не будоражит наши эмоции. Все осталось позади. Возможно, у нас другие страхи, но это неуверенность всего лишь отражение в зеркале заднего вида. Двигайтесь вперед, начните немного действовать, и вы увидите, как ваш страх начнет исчезать очень быстро. Это наше шоу на сегодня. Дамы и господа, если вы решили стать профессионалом сетевого маркетинга, тогда будьте профессионалом, потому что этот факт крепок как камень, у нас есть лучший путь. И теперь давайте расскажем об этом всему миру. Всем великолепного дня, увидимся в следующий раз, берегите себя, пока-пока.